О, хм, я кердек бабай. Что-то вы напихали тут столько... Что это? Ни... себе. Полный, форменный... Привет. Соскучились? Я соскучился. Я на самом деле ждал какие-нибудь хорошие новости с московского зоопарка, а там никто не рождался. А вот теперь появилось сообщение. И вот новый выпуск. В начале марта в московском зоопарке вылупился птенец розового пеликана. Он еще маленький, но весьма активный. Выходит из родительского гнезда и успел поднабрать в весе. Рассказывает 6 апреля в пресс-службе зверинца. Родился в марте, рассказывает в апреле. Да? А я из-за этого выпуски не сделал. Ну вот... новый пакет санкций. Власти США сегодня объявят о новых санкциях в отношении РФ. Рестрикции, ка рестрикции кастрации, рестрикции коснутся российских финансовых организаций, государственных предприятий и должностных лиц, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Знаете, в чем разница рестрикции и кастрации? Ну, кастрация — это когда ничего не остается уже, да, а рестрикция, когда что-то остается. В общем, понятно, да? Поэтому рестрикция лучше, чем кастрация. Уже после всех этих рестрикций, уже столько рестрикций, что это уже почти кастрация. Страны ЕС тоже продолжают давление на российскую экономику. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейн анонсирует пятый пакет санкций против России. Видите, американцы, они без просто потоком, а эти вот пакетами. Запрет на импорт угля из России на сумму 4 миллиарда кстати, Полный запрет операций с четырьмя ключевыми российскими банками, в том числе ВТБ. Кораблям из России и Беларуси запретят использовать европейские порты. И запрет на импорт полупроводников машин транспортного оборудования на сумму 10 миллиардов. А как же наше оборудование для новых заводов? Все, кирдык рабочих мест, Хм, интересно. Запрет на работу российских и белорусских транспортных компаний. и бабай. Что это? Запрет на импорт икры, алкоголя, древесин. Да это по китайцы все купят. Ничего себе настоялась, знаете, как вот доброе вино, когда оно вот стоит, стоит и потом оно только наливается соком. Вот пятый пакет санкций, он такой вот очень увесистый получился. Да. Давайте на примере угля я поясню, что значит ограничение 4 миллиарда запрет на импорт. В двадцать первом году Россия поставила в Европу на 3,3 миллиарда евро, то есть получается полностью эмбарго на импорт угля. Что такое значит эмбарго? Это означает, что весь уголь, который ну, шел, отправлялся по неким транспортным путям, вот он теперь туда не может идти, да, и надо искать другие Пути, куда его водить. Обычно там проблема с портами, с железными дорогами, с логистикой, и так быстро не переложить это. Поэтому, я думаю, Европа подбирает э, санкции наиболее чувствительные сейчас для экономики, которые реально приводят ну, к эмбарго. Ну, на самом деле, это блокада. Выехать нельзя, вывести нельзя и Вроде можно, но нельзя, знаешь? Вот вроде все можно, но нельзя. Если кто-то думает, что мы вот сейчас на дно опустимся, оттолкнемся от дна и, значит, подскочим и выплывем, да хрен то с два, дна нет, можно бесконечно опускаться. Марианская впадина есть такая там, в океане, там тысяч метров, это катастрофа. Вы Знаете, каждые 10 метров водяной толще, да, это одна атмосфера, 100 метров это 10 атмосфер. Представляете, какое давление. Дальше можете умножать километр, умножаете, да? Сто атмосфер, сто гребаных атмосфер тебя раздавливает, да? Мы еще, нам только пятый пакет санкций, мы еще только на пяти атмосферных. Воздух есть в баллоне, пока крепимся, да и ну, ну, я все-таки надеюсь, что мы где-то закрепимся, так сказать, и наша плавучесть, так сказать, вот она как бы вот нас закрепит где-то, и мы блин, вот, не будем дальше проваливаться. Не хочу дальше новости блин, читать. Вот мне кажется, вот этих говна новостей уже достаточно. Что-то вы напихали тут столько... Одни санкции. Даже читать мне плохо от этого. Канада ввела новые персональные санкции против России в списке Потанин, Вексельберг, Шамалов и другие. В общем, тут огромный список и опять против глав крупнейших корпораций и владельцев этих компаний. Нидерланды конфискуют 14 российских ягод. Правда, 12 из них еще только строятся. Хо, нормально еще даже не выполнили свои контрактные обязательства, а уже конфисковали. Это просто полный, форменный Вообще экономисты и политики Запада, конечно, рассчитывают, что вот это беспрецедентное экономическое давление приведет к изменению политики в России, но я думаю, что не приведет. Уже сейчас становится ясно, что тем больше тем больше крепчает в России сейчас поддержка Путина, там, поддержка правительства там, растет, идентичность возникает, то есть такое ощущение, что России всегда надо жить, чтобы был какой-то вот мощный внешний враг, и тут враг нарисовался, вот и все. То есть я не разделяю всех этих реваншистских, в общем, настроений, мне вот внешний враг в виде вот геополитических таких соперников как бы вот не особо нужен, то есть у меня враги, знаете, кто? Я сам предыдущий, который не мог что-то там сделать, какой-то завод построить, да, я как бы перед собой как бы соревнуюсь, да, чтобы стать лучше. Там. Но, в принципе, большинство людей очень важно, чтобы у них была осязаемая какая-нибудь внешняя ну, такая вражина, и они тут вот объединяются, пусть нам вот и все. Вот и сейчас это и происходит. Люди вообще исторически всегда сплачивались вокруг какой-нибудь идеи. Да. И идеи разрушения, идеи давления друг на друга, идея сплотиться против кого-то, они всегда вот завораживали людей. Вспомните, все эти походы крестовые и так далее. Вот. Конечно, мне бы хотелось, чтобы люди сплачивались вокруг ну, такой вот, знаете, идеи, а давайте больше детских садов и школ построим да? с развивающим образованием, не с этим директивным, где главный урок послушания. Да? Нет, идея развивает автономных людей, которые могут присваивать обстоятельства к своей выгоде и так далее. Ну, вот вокруг этой идеи я бы хотел, чтобы люди сплотились. Вот, и поэтому, если тебе близка эта идея, напиши мне в комментарии. Федеральная налоговая служба занялась проверкой продажи валюты с рук. Началось. Проверки ведутся в регионах совместно с полицией, и речь идет о продаже и обмене валюты в обход банков, в соцсетях, телеграм-каналах. Все, началось. В Советском Союзе на рынках и на рыночках были такие валютные спекулянты, да? Приходишь к ним, так, доллары есть, он открывал вот так, есть. И ты там, тихо ты, а тут полиция тебе, типа, ну тогда милиция была, Хапча! и тебе за валютные махинации семь лет. Ребята, предупреждаю, значит, в ведомстве даже напомнили, да, что за продажи валюты с рук могут наложить штраф в размере 75-100 процентов от суммы. Понятно? Но за вот эти вот незаконные предпринимательства, а именно так классифицируются вот это вот незаконные обмен валюты с рук в телеграм-каналах и так далее, могут впаять и тюремный срок. Будьте внимательны, будьте осторожны, если уж вы меняете валюту из-под полы, ну, зайдите в подворотню что ли. Вообще с этим долларом какая-то фигня сейчас происходит. Ну Казалось бы, зачем покупать доллары на черном рынке, там 140-180, да, если вот купил там на карте, сколько там банковский курс, там 80, плюс там какие-то 12 процентов, да, если для физических лиц, да, комиссии, ну, короче, 93 там, да. Так а что фигня? Ну, ты купил, ну а ты их, да, расплачиваться-то за границей ты не сможешь. Если ты, например, собрался в какую-то поездку, там, тебе нужны наличные доллары, да, и купить только на черном рынке. Вот покупаю барыг и так далее, и тебя будут ловить эти вот федеральные налоговые, так сказать, службы и полиция. Да. Пишите мне, пожалуйста, как выглядят эти рейды, если вы нарывались. Вот интересно, они в форме идут, в полицейский, ну, тогда же их видно и все, так сказать, ховаются и прячутся, например, да? или они переодеваются в гражданское, да. И сами предлагают, продайте нам валюту. если ты им продал, они тебя там цап-царап. Вот интересно, как это все будет, да? Пишите мне в комментарии, кто столкнулся реально, описывайте реальные живые кейс. <звы> Яндекс закроет сервис Яндекс Инвестиции. Ну, Яндекс хотел сервис сделать так, чтобы люди могли торговать иностранными ценными бумагами. Ну, а сейчас какая? торговлю. Да и на ВТБ, с кем Яндекс хотел кооперироваться, наложили санкции. В общем, Яндекс закрывает. На самом деле беспрецедентное давление сейчас идет на Яндекс. Я слышал сообщения нескольких диванных аналитиков, которые говорят о том, что из-за невозможности купить своевременно там процессоры, серверы и так далее, Яндекс тоже развалится скоро. Я думаю, что этого не случится. Яндекс лучшая айти-компания, ну или одна из лучших в России, это вообще цифровая инфраструктура России, на секундочку. Это как дороги, как железные дороги, только в информационном пространстве, поэтому Яндекс точно будет существовать. Поэтому если вы вот себе на пенсию подкупите там ценных бумаг Яндекс, точно не прогадаете. Вы все скупаете гречку, туалетную бумагу, что там еще, прокладки и так далее. Э, это уже не актуально, надо компьютеры скупать. Внимание, американский производитель Intel приостанавливает работу у России. 85 процентов чипов для серверов — это Intel. Понятно? Если Intel прекращает поставки, то вопрос поддержки серверного оборудования выходит, ну, просто в топ. Подчеркну, чипы для серверов — это не то, что можно купить где-то там в Индии, Пакистане, в Афганистане, где там еще, в Бразилии. да Нет, производители чипов в основном как раз в тех самых развитых странах Запада, которые объявили санкции в отношении России. Понятно? Поэтому это очень серьезно. В прошлой новости я сказал, что Яндекс не грохнется, да, а вот эта новость усиливает ситуацию давления на Яндекс, да? значит все-таки может грохнуться. Вообще Россия должна была бы производить эти чипы. Но я уже говорил, Россия отказалась когда-то от своей микроэлектроники и производит сейчас в микроэлектронике только какие-то простейшие изделия, чипы там для часов и так далее. И как Россия справится с этим, да, будет влиять на и обороноспособность, и безопасность, ну, ну, на любого вида безопасности, финансовую, кибербезопасность и так далее, ну и на качество жизни. И все говорят, что, чипов не будет, дрова будем колоть, печку топить. Я говорю, ребята, и будете в эту гребаную Сберкассу стоять очередь два часа, чтобы оплатить какую-то квитанцию. Я, например, не хочу в Сберкассу стоять в очереди оплачивать эту квитанцию. Я там пока ее будут печатать. Зачем? А если чипов не будет, серверов не будет, ребята, все перестанет работать, ребята. Опять голубиная почта, курьеры какие-то, опять какой-то древний век. Эй, вы что? Так, сегодня я отгрузил очень много каких-то плохих новостей, мне даже самому плохо стало, да. Я думаю, как поправить свое настроение. И вот как. В то время, как многие сейчас уходят из России, многие инфобизнесмены объявили, что они в, Ра... они в Бразилию пойдут свой бизнес делать. Я так скажу, X10 Академия остается в России. В Бразилию мы тоже пойдем, но прежде всего мы остаемся сейчас здесь в России. В X10 Академии есть курсы образовательный на любой вкус. Как переподготовиться? Ну, ты имел какую-то профессию, по ней сейчас ты не можешь деньги зарабатывать. Ну, хорошо, получаешь другую профессию, деньги зарабатываешь. Как релацироваться в другой город и найти работу высокооплачивающего? Как, наконец, получить доступ к инфраструктуре зарабатывания денег? X10 Академия про это. Покупайте образовательные программы и, знаете, я буду лично заниматься тем, чтобы гарантировать вас на лучшее выживание и процветание. Понятно? Ссылку найдете в описании к этому выпуску. <свят> Майские праздники предлагают увеличить до 10 дней. Это предложил вице-спикер Госдумы Даванков. Он считает, что нужно сделать выходными с 1 по 10 мая, и это поможет людям заняться посадками и больше пообщаться друг с другом парламентарий обратил внимание на рост цен на борщевой набор, что этот рост цен составил до 40 процентов, да, и добавил, будет хорошо, если мы это время майских праздников посвятим тому, чтобы осенью у нас была еда. Я прекрасно помню, как мы сажали картошку в майские праздники всей семьей, брали эти наделы, причем много, ее сажали, потом все лето мотыжили, потом собирали этот колорадский гребаный жук в баню. Кто знает, что такое колорадский жук? Пишите мне в комментарии. В общем, там потом ее выкапывали, да, потом иногда приезжали, кто-то за нас нашу картошку выкопал. Короче, да, ну, в общем, разное было. Так вот, времена возвращаются, ребята. Если ты хочешь жрать, не надо гречку в три дорого покупать, ребята. Просто взяли, надел, посадили картошки в майские праздники и все. Индустриализация 4.0. Ну да... И главное, пообщайтесь общаетесь, ведь мы не видим друг друга, мы почти с семьями не общаемся, понимаете, все в интернете, интернет отключат, картошку сажаем и общаемся, потом мотыжим и опять общаемся, потом вместе бульбу эту едим и опять общаемся. Ребят, у нас столько поводов для общения теперь будет. Вот эта вся картофания история меня привела в неописуемый восторг и очень великолепное ощущение, поэтому хочу, чтобы картошки стало больше, чтобы у всех были